Хочу поделиться с вами рецептом вегетарианского супчика, но это не значит, что он совершенно не сытный. Итак, читайте, как приготовить фасолевый суп пюре с томатами и пармезаном. Пармезан всегда можно заменить другим твердым сыром, но по возможности все же используйте именно пармезан. Дело в том, что он обладает пикантным вкусом, который прекрасно оттеняет томаты и нежную фасоль. Обязательно попробуйте этот нежный вегетарианский супчик. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Масло растительное, 1 столовая ложка. Лук репчатый, 1 штука. Чеснок, 8 зубчиков. Помидоры, 1 килограмм. Фасоль консервированная, 400 грамм. Вода, 1 литр. Розмарин, 1 штука. Веточка. Пармезан тертый, 6 столовых ложек. Соль, перец, по вкусу. базилик свежий, по вкусу. Количество порций, 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайтесь. Друзья, до новых встреч!